Всем привет, друзья, с вами снова Ви, uh, Никси, и сегодня я вам покажу, как же создать свой сервер на хостинге в Minecraft, чтобы, uh, например, ваши друзья смогли зайти на него, там, без хамачи и все такое. Окей. Okay. Вот такой вот сайтик. Сейчас. Uh, Создаем новую вкладку. Так, у меня даже две что-то создалось. Окей. Okay. Пишем вот такой вот сайт. Вот. Просто ру Написали и ждем. Вот. У вас вот такая вот фигатень. У вас выбираете игру, там всякую CSGO и Майнкрафт. Сначала авторизируйтесь, нажимаем Майнкрафт, выбираем локацию, локация одна, выбираем слоты. Потом это так, потом с войскаем, там пишем пароль любой какой-нибудь. И вот этот код с картинкой нажимаем. Ну, давайте я просто сейчас покажу, к примеру. Ну я потом удалю этот слот. Да не, не буду, а то собьется еще доводите пароль заказа потом о, здесь у вас будет номер заказа типа написан нажимаете панель управления у вас открывается сервер так панель управления сейчас нажмутся здесь у вас будет такой типа «Установ, установить сервер потом называете установить сервер потом у вас вылазит эм, включить сервер и все здесь у вас пароль все такое но это не важно выбираете версию там Окей, okay. нажимаем сохранить параметры Окей, okay. там нажимаем потом старт к первому вот этот вот IP адрес Он заходим окай okay авторизировался и вот мой сервер здесь есть играю с чуваками через ну, нам они на моем сервере просто сюда их мой друг позвал здесь что то они на сделали чекпоинт что ли у них похоже так Окей, okay, здесь я установил а да и в следующем видео я хочу вам показать как же все таки установить плагины на этот самый сервер Окей. Okay нажимаем давайте например тут сделаем стеночку Oh bye. Papa. Руки тут накосячили ой ой. Сет ноль пропишем. Окей. Okay. Так, что делаем дальше. Так вот. У какие-то лаги тут, а? Ну ладно. Тут чувачки со мной уже в скайп хотят зарубиться, я же создатель, чё там не зарубиться-то? Ой. Это еще что такое, а? Окай. Okay. <свист> Ладно, можно там пойти и сделать. <свист> Что-то начал я в темпе говорить. Окай, okay. если что, заходите, играйте, ссылочку на сервер, а точнее IP я оставлю в описании. Захотите зайти? Да, пожалуйста, никаких проблем. Проблемос, что ли? Опа! Сад пять. Ой, ты что делаешь? Кай. Okay. нет, только нет, здесь панели все попадали, пар, па паркур окей okay. это что такое вот дверь иди Что делаешь? Что за фиготень? Кто поджигает? Короче, пора ломать нафиг. Надо у них опку, блин, забрать. Кто-то а? Так. Сейчас выясним, кто поджог так. Ну, впрочем, ребята, если я вам помог и вы хотите поиграть на моем сервере, заходите, прочем играйте. А ссылочка на сайт, она все такое будет в описании. Всем удачи, всем пока.